Всем привет, на связи мистер офицер, мы продолжаем играть в игру Ori and Will of the Wisps и сегодня мы давайте сходим к тому интересному месту, где же оно только есть в общем какой-то есть стеллаж, стелла, где-то вот, по-моему она здесь находится, но если не здесь, то где-то в другом месте, сгоняем туда и, наверное, сгоняем еще вот сюда. Я хочу попробовать своей супер-пупер мощной стрелой разбить это классную штуку. И побегаем вот здесь, вот в всех этих местах, где была вода, посмотрим, если она там сейчас. Вот как-то так. Но давай, Юри. Возможно, кстати, это Стелла здесь. Давайте сначала сбегаем сюда. Я думаю, это правильный будет метод. Так, я это сделал, чтобы у нас здесь вот с вами резнулся кристалли. Да Ёк Макарёк, там уже все плохо, да? Ты Да уйди ты очень надо с тобой драться, вот он. Так давайте посмотрим, что будет. Ага, Че? Чё, блин? А, то есть за время нужно вот это все пройти? Серьезно? Ай? Офигеть? Да вы серьезно, блин. А я забыл тут где тут что тут. Не, все, я уже не смог. То есть дается минута, чтобы я смог. Все, время вышло. А -а -а. ну вы, я нажимаю Б, меня откидывает сюда какое-то умение дают и, и опыт пробуем еще раз смотрим, нам нужно пробежать сюда, сюда сюда, сюда сюда сюда ну, это все понятно Здесь вверх подняться И Сбегать туда Ладно Ой Нас уже показывают, что мы Тормозим Ой-ой-ой-ой, прям. Я хезе, как там это прыгать все делал. Да, мы потеряем очень много времени вот здесь. Вот. Серьезно? Я просто вафиги. Сколько я там секунд потерял, это просто жесть. время вышло время вышло время вышло время вышло папа папа -па -па -па дать пробуем еще раз все я на крестовине спасибо я помню один let's go отлично можно заново начинать да что ж такое я прям этот человек зацеп просто везде нужно не затупливать просто пипец еще уметь пользоваться тем чем я не умею вау ну тут конечно все тут Все, я пошел в другое место извините все извините не судьба ну что последний раз Идеальный был забег, да чтоб тебя. Нам он показывает, как кто-то бежит. <гас> да ё-моё. Ну, как это назвать, а? А что происходит? У нас время не шло. Время не показывалось. Ёп. Не, извините, простите, но... Я не могу тут ничего сделать. Как тут вообще запрыгивать? Я понял. Короче, это не для нас пока. Мы не такие труповки нагибатора. Чтобы все это сейчас мочь пройти. Тыкс. В принципе, мы сейчас можем пробовать тому дядьке подойти. Глядишь, он что нам что-нибудь расскажет. Да вы забадали прыгать. Прыгнули, блин. Тик. Зап. завязывай Все завязывает. Прыгать. Классно. Куда хотел пролетел? Прям вообще огонь. Давай вот здесь вот лети вверх, конечно. Во все верхи. М -м -м. Так, ладно, еще выше подлетаем. Так, ну и давайте пробовать. Нам надо прыгнуть как-то туда и прыгнуть как-то туда. Ага. Я на платформе. Прекрасно. Короче, без этой платформы, походу. Дружище, ты рано это делаешь. Тысяча сохранений. Зачем они только мне? А, ну подожди, стоп. Я потом сюда попадаю, на эту платформу. Да, да вы серьезно? Два прыжка не дают сделать. А пупеть? То есть, чтоб... Просто не долетает здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну как с этим бороться? Вот эти тысячи кругов делать? Ну, игра явно не хочет, чтобы мы туда шли. По крайней мере, я это вижу. Прям вообще никак не хочет. Так, стоп. ай Классно. Ура! Я смог это сделать. Давай попробуем. Значит, у нас есть 934, и мы тут можем взрывной шип сделать. Шип взрывается при попадании. Все. Ну что ж, классно. Будь всегда на чеку. Спасибо за инфу. Карта назначится, да? Сюда мы... Сюда мы не могли попасть. Давайте пробовать туда попасть. А, ну и проверим, как у нас это дело работает. Кстати, он стал у нас подпрыгивать. Это хорошо. Так. Нет? Нет. Пока. Так, воды, кстати, нету. Или пока нету. Пока нету, да? Эм. Ах ты гад. Смог все-таки, да? Ну, прыгай там дальше. А я пошел вперед. Тем не менее, вода здесь осталась. Но попробовать доплыть можно, я думаю. Попробовать доплыть. Так, пробуем. Не. Не смог. Вторая попытка. А, у нас чуть-чуть минус 0 шку Я где-то застрял, походу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай где-то застрял. Где вопрос? Блин, тут другой, другая ло локейшн. Я что-то не захотел туда тёпать. Блин, вот здесь вниз пойти шо? Не дают нам туда пробраться так. Покойненько. Блин, да вы серьезно. Так. Я знаю, что ты тут. И дальше будешь респиться. Прости, но это пока не мой путь. Чернильные топи, светлые озера. Так. нет да бесполезно тут что-то творить ай ну класс класс класс класс класс полный класс я ну это бред конечно Так, я понял здесь э, с водой все плохо вопрос что у нас там будет с водой живи все да не хочешь больше Что ж такое-то? Прям якобы вот здесь он. Оп. Пофигу, да, на эту соплю, то, что я что-то там сбиваю, не сбиваю. Ай-яй-яй. Блин, и тут вода осталась, да Вы серьезно? Что-то нифига не серьезно. Но у нас сейчас хпшки хоть больше. У нас есть больше шансов. Что-то там достать. Да. Шансов побольше. Да, шоп тебя, вы серьезно, я не понимаю. Нифига не видно. Ой-ой-ой-ой. Пробуем еще раз. А, знаете, что тут надо было, чтобы у меня было. Да я знаю, что это. Я знаю, что это... Но, блин. Надо дерево. Я все понял. Ладно, мы хоть подрались с тобой. Пофигу, да? О, о, о, о, ячейка, да? Нифига себе! Так, ты долго будешь респиться, да? На самом деле это все плохо, очень плохо. Прям очень нужна мне магия. Магия. Блин, капец какой-то. Есть вот она. Два с половиной и вместо все должно случиться все. И беда теперь. Так, ладно, я думаю, мы смогем. Эх, почти. Так, есть контакт. <ventilator> Нифига, там какая-то... Гадость. <Что>? Гадость? <музык> да ты серьезно? Вы серьезно? Да знаю я, что это хрень. Так, я понял, сюда надо прийти с хпшкой. Где она тут была у нас? Все. Можно пробовать. Моя попытка нам Б. Бы пец какая но есть все я полный полный максимум да да да все уже знают что я эту хрень забрал отлично Купец, купец, но я смог. Так, прекрасно. Тикс, блин, вот. Вот так делаем. А, не дают нам, да? Не хватать говорят. Не хватает так кп возьмем и придем за тем что не хватает попробуем еще раз туда прыгнуть ой прекрасно не yeah. Не работает это так Я понял гадость ты какая а? Мы уже с тобой все определили Но ты все-таки не хочешь По нормальному действовать Так, снизу там какая-то хреновина есть Надо ее забрать И, в общем-то, двигаться Вперед нет, не здесь запарил ты гадик, вот чё ему надо вообще пофигу. Все ушатал тебя я. Так, есть смысл, давайте пробуем. Глядишь, там воды не стало. И мы не зря туда пошли. Но это не факт, конечно. Это не факто. Это де-факто. Эм. Ну, в принципе, можно и так. Можно и так. так? Блин, шо мы тут забыли? Ай, что-то он не запрыгивает. Ну и там показывают нам. Другая локейшн, скорее всего, будет, да? Светло озера. Под норы. Ох ты ж, ё! Мышь. Давайте посмотрим, что тут вообще есть. И насколько нам будет тут легко все это делать. Вообще, что-то делать тут. Легко ли нам будет? Ой-ой-ой. Ах ты, гад. Ах ты, мышь. Это что за... навозник жук офигеть, их две теперь ой-ой-ой, они прям жестко бьют, да? червяки эти да не все тут так просто я еще и не то сделал Пипец, конечно. Ящерки. Нет. Так. Давай, ящерка. да, я поборол их. Попеть. Это чё бесконечная битва что ли будет? А вот это чё? Не бесконечная эта битва все-таки ну хоть польза от этого есть это я думал сейчас буду драться бесконечно договор жизни вы получили новый осколок духов с ним вы можете тратить жизнь на заклинание когда кончается энергия для использования нажмите вот эту хрень пипец конечно я в шоке так эм... То есть мы можем еще вставить да, туда угу. ну давайте договор жизни Кипец. это конечно опасная хрень но но я не понимаю как вверх то нам можно подняться ходу никак Да. Дела. Интересно все-таки глянуть, что там. Блин, неужто нам придется опять сейчас туда бежать и тут прыгать и смотреть. Смотреть, что там. Давайте это быстро сделаем. Потому что мне реально интересно, что там. Глянуть. Так, отлично. Никто здесь не появился, никто нас не подубасит. Но мы здесь не поднимемся. Так, тварь... Твоюж... Ох, уж эти сложности. Чтобы подняться, нужно оббежать. Так, тут нас опять уже любят любят и ждут да я все никак не дошел до того нужного места переходного места я так назвал так давайте попробуем вот то что я хотел сделать спустись тоже сделал но не то что хотел где-то тут что-то было как вы западали честно дайте мне просто забраться туда куда я хочу Али, ну как же как это сложно-то. А? Не все так просто, как хотели бы все. Так, вот она. Пинк. Все, прыгай, прыгай. Я пошел. Стоп. Это не то. Нам надо выше. Гаманитесь вы прыгуны. Так. Я хочу, я хочу дойти до туда. Я хочу. Все, хватит тебе. Ай-яй-яй, да шо ж ты делаешь, игра? Так, все усложняешь. Здрасте. Так, все, я типа падаю вниз. А -а -а -а. Нихуахуа. А, -а, а, тут песок. Да твою. Я ж совсем забыл, что он там есть. Все, я понял. Да, можешь нас убить. Я туда больше не пойду. Так, ладно, давайте, что мы сделаем. На вот этой развилке мы сегодня закончим наше похождение в игре Ори. Всем спасибо за внимание. С вами был Офисерк. И всем пока-пока-пока.